Марс в октябре целый месяц будет ретроградным, и он все это время будет находиться в вашем секторе, в вашем знаке. И это говорит о том, что, во-первых, дела будут существенно замедляться. Это период, когда очень хорошо действовать не в ширь, а в глубь, то есть работать над качеством того или иного процесса. В то же время, за счет того, что Марс будет находиться в вашем первом секторе, в этот период вы можете обращать очень много внимания на себя. Это период самоанализа, период, когда вы можете вспоминать свои даже прошлые действия, анализировать их. Это период на самом деле очень хороший для того, чтобы корректировать свое поведение, свои реакции в той или иной ситуации. Это время, когда вы можете столкнуться с результатами ваших прошлых действий. Поэтому в целом октябрь — это хороший период для работы над ошибками и для того, чтобы улучшать эффективность вашей работы. 1 числа будет полнолуние в вашем знаке, так что месяц начинается очень насыщенно. Полнолуние — это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Это возможность получить результат или сделать выводы и идти дальше. Данное полнолуние, безусловно, тоже сконцентрирует внимание на вас самих, на ваших действиях. И это на самом деле хороший период для того, чтобы видеть результаты вашей работы. Большую часть месяца, а именно с 2 по 28 число Венера, планета, которая отвечает за отношения, финансы, красоту, отдых, будет находиться в вашем шестом секторе, который у нас связан с темами здоровья и работы. Поэтому большую часть месяца эти темы могут для вас быть так или иначе актуальными. Что касается работы, то Венера в шестом доме дает возможность, во-первых, хорошо зарабатывать, но при этом не сильно много работать. Венера дает хорошие условия труда и хорошую оплату труда. По здоровью Венера в шестом доме тоже не самое плохое положение. Единственный момент, что вам нужно корректировать свое питание, и это период, когда не всегда нужно делать так, как хочется. И если идти на поводу у своих желаний в плане питания, в плане образа жизни, то, конечно, это может навредить. Но в целом это наоборот хорошее время для заботы о своем теле и о своем здоровье. Так как Венера отвечает за отношения и находится она в очень рациональном знаке Дева, в шестом доме вашем, то отношения могут быть так или иначе связаны с темой работы, обязанностей, может даже присутствовать какой-то взаимный расчет в ваших взаимоотношениях. В целом Венера в шестом доме говорит о том, что действительно нужно очень рационально подходить и к теме отношений, и к теме отдыха. Важно все планировать заранее. 4 числа Плутон разворачивается в прямое движение в вашем 10 секторе, и он начинает стремительно идти навстречу с Юпитером, так как у них будет последнее в этом году соединение в середине ноября. Плутон — это в первую очередь планета, которая отвечает за власть и большие деньги. В связи с тем, что Плутон трижды соединяется с Юпитером в 2020 году, Многие овны столкнулись с необходимостью брать кредит или решать вопросы, связанные с большими финансами, либо же это тема взаимодействия с вышестоящими людьми, с властью, с теми, кто имеет влияние на те или иные вопросы. И, соответственно, разворот Плутона может помочь вам решить какой-то очень важный вопрос. Либо это будет выплата, крупной суммы денег, либо вам вернут долг, либо же удастся решить важный вопрос с человеком, который наделен властью. 6 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Это очень хороший день, который может принести вам новую возможность, связанную с поездками, переговорами. Это может быть важная встреча или знакомство. 7 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану, и повтор этого аспекта будет 20 числа. Этот аспект на оси финансов 2-8 дом. Поэтому могут возникать неожиданные траты или необходимость приобрести технику или что-то связанное с электричеством, может происходить с проводкой в вашем доме. Учите, что так как Меркурий в этом месяце разворачивается в ретроградные движения, то лучше успеть сделать покупку техники до его разворота. С 9 по 15 число будет активное время, но также будет присутствовать сильное напряжение. Это период, когда... Нужно много работать, нужно решать какие-то вопросы важные. И в целом этот период не подходит для отдыха. Наоборот, это время для активных действий. Это связано с тем, что Солнце будет противостоять Марсу ретроградному. К тому же Марс будет также иметь напряженные аспекты в ваш Десятый дом, к Плутону в частности и Юпитеру. Поэтому, безусловно, в это время нужно будет тратить усилия, тратить энергию на решение важных вопросов, но результатом вы будете довольны. То есть если вам удастся все таки решить важный вопрос, то вы будете ценить то, что получили в результате этой ситуации. 12 числа — очень хороший, достаточно редкий аспект. Меркурий будет делать секстиль к Венере. Будет затронут ваш сектор работы и здоровья и восьмой сектор финансов. По данному аспекту может быть прибыль, возможность заработать, но также обращайте внимание на свое здоровье. Старайтесь не слишком эмоционально воспринимать то, что происходит вокруг. 12 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну. И этот аспект, так или иначе, активный был в течение всего года — и это третий раз когда он будет достаточно ярким поэтому с учетом того что речь идет о медленных планетах он будет воздействовать как минимум в первой половине октября и это хороший аспект для того чтобы почувствовать моральную поддержку веру в то, что все получится, это хороший аспект для тех людей, кто связан со сферой преподавания, поездок. И в целом данный аспект может дать вам новую возможность в жизни. Он может открыть перед вами новые перспективы. 14 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 2 ноября. И разворот произойдет в вашем восьмом секторе, который отвечает за крупные финансы за стрессовые ситуации, преобразования в вашей жизни. Так как Меркурий — это планета, отвечающая за ум, коммуникацию, то ваши мысли могут быть заняты тем, что вы будете размышлять по поводу того, куда лучше вложить деньги. Это период, когда могут решаться важные финансовые вопросы. В то же время — вы будете сильно настроены на определенные перемены. И в этот период, возможно, понадобится решить какую-то стрессовую ситуацию, непростую задачу, но в то же время это точка вашего роста. 16 числа будет новолуние в весах в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. И по данному новолунию может начаться новый тип сотрудничества в вашей жизни или вы начнете с новым человеком взаимодействовать в плане вашей работы. Это может быть новый подход в целом к работе с вашими клиентами. Седьмой дом также отвечает за успех в небольших кругах, поэтому на самом деле по данному новолунию вы можете расширить количество людей, которые знают о ваших услугах, особенно речь идет о тех специалистах, которым интересно иметь локальный успех. Это очень хорошее новолуние в плане отношений, для того, чтобы начать вместе что-то новое, сделать какой-то качественный рестарт в отношениях. Ну и плюс, само собой новолуние в весах это о дипломатии, это о взаимопонимании. Поэтому, безусловно, данное новолуние все-таки сместит фокус внимания с вашей личности на тему вашего взаимодействия с другими людьми. С 19 по 24 число очень благоприятное время в плане работы и в финансовом плане тоже. Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Плутону, Сатурну. В этот период, возможно, понадобится много усилий приложить, но... В то же время это период, который обязательно нужно использовать. Это какой-то благоприятный шанс, могут решаться важные вопросы в сфере взаимоотношений, в плане взаимодействия с Вашими коллегами, к примеру. Также стоит помнить, что будет затронут шестой сектор здоровья, поэтому важно не переусердствовать и стараться сохранять такую золотую середину. Работая, не забывать о, об отдыхе. 21 числа Лилит на 9 месяцев переходит в знак «Телец» — ваш сектор финансов. И наступает новый период в вашей жизни, который можно назвать «искушение деньгами». На самом деле до этого Лилит была в вашем знаке, в Овне, и она, к тому же, активно взаимодействовала с Марсом, вашим управителем, в августе, в сентябре месяце. Поэтому ее переход в Телец будет для вас в определенном смысле облегчением. Но я безусловно сниму отдельное видео о Лилит в Тельце и мы подробно разберем ее прохождение по этому знаку. 25 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем восьмом секторе финансов и больших перемен. И на самом деле соединение Солнца и ретроградного Меркурия это очень важный Момент, который дает возможность прояснить важную ситуацию, то, что заставляло вас размышлять, обдумывать. И как раз на данном соединении есть возможность найти выход из какой-то ситуации или хотя бы внести ясность в то, что происходит. 28 числа Меркурий в ходе своего ретроградного движения возвращается обратно в Весы по 10 ноября. И очевидно, что в этот промежуток времени тема седьмого дома партнерства, взаимодействия с людьми» будет для вас очень актуальна. В этот период вы можете быть заинтересованы в сотрудничестве с кем-то, заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с каким-то человеком. Это хороший период для того, чтобы начать общаться с другом, с которым вы перестали общаться по какой-то причине. Это хороший период, чтобы возвращать в вашу жизнь тех людей, кто по факту является для вас значимым человеком. Также в целом это хорошее время для того, чтобы обдумывать ваше поведение в каких-то отношениях. 31 числа будет полнолуние в Тельце. Да, дорогие овны, этот месяц активный. И даже если посмотреть, что… Три лунации происходит. Это уже говорит о том, что в целом скучать не придется. Данное полнолуние произойдет в соединении с Ураном, поэтому оно сильно акцентирует темы заработка. Это может быть поиск новых источников дохода. Это может быть неожиданное решение, связанное с темой финансов, неожиданная прибыль. Это в целом Период, когда нужно быть поаккуратнее с финансами, именно если речь идет о вложениях, о покупках. Помните, что все-таки Меркурий в это время ретроградный, и лучше, конечно, обдумывать возможности заработка, чем обдумывать то, куда деньги потратить. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.